При вычислении тройного интеграла, как и двойного, часто применяется метод подстановки или замены переменных. В случае, если область интегрирования образована цилиндрической поверхностью, цилиндром, конусом или их частями, переходят к цилиндрическим координатам. В цилиндрической в цилиндрической системе координат каждая точка имеет три координаты – r, φ и z. Точку М сначала соединим с началом координат и спроектируем этот отрезок на плоскость координатную x, o, y. Получим отрезок штрих. Его длина R и есть первая координата точки. Вторая координата – это угол между положительной полуосью координатной оси ОХ и этим отрезком R. Вот он, угол Фи. И третья координата – расстояние от точки до координатной плоскости ХОУ – как и в декартовой системе координат. Цилиндрические координаты связаны с декартовыми следующими соотношениями. x – r косинус φ, y равен r синусу φ, и z остается таким, как было z. Итак, в цилиндрических координатах тройной интеграл – вычисляется следующим образом. Вместо переменной х под интегральную функцию подставляем r косинус φ, вместо y r синус z остается таким, как было. Данное выражение не забываем умножить на r. r – это модуль Якобиана, то есть модуль определителя преобразования. Он всегда, он уже вычислен и всегда равен r. И были у нас дифференциал dx, dy, dz, а мы записываем в новых координатах. Три дифференциала dr, dφ, dz. Можно в любой последовательности. Например, нам нужно вычислить следующий тройной интеграл. Область V – по которой будем вычислять этот интеграл ограничена следующими кривыми вот такими кривыми ограничена область нужно сначала построить чертеж ну что за кривые нам даны первая кривая это эллиптический цилиндр его уравнение x квадрат на а квадрат плюс y квадрат на b квадрат равно единице. Если мы разделим левую и правую часть на 4, у нас как раз такое уравнение и получится. Так как у нас в знаменателях будут одинаковые числа, это частный случай эллиптического цилиндра – круговой цилиндр. Вот вы видите его на чертеже. Далее, z равно 1 – это плоскость, проходящая через z равно единице. Вот такая плоскость у нас обрезает данный цилиндр снизу. И, наконец, последнее уравнение. Это уравнение задает эллиптический параболоид, поднятый на две единицы по оси ОЗ. Вот он, этот эллиптический параболоид. Мы начертили фигуру и обязательно начертим проекцию этой фигуры на ось ХОУ. Далее наш тройной интеграл под интегральное выражение подставляем вместо Х r квадрат косинус квадрат, вместо yка r квадрат синус квадрат. Не забываем дописывать Екобиан r, и получается следующее выражение под тройным интегралом. Преобразуем его, вынесем r квадрат за скобку. Сумма косинус квадрат плюс синус квадрат дает нам единицу и исчезает как множитель. Корень из r квадрат – это r, да еще умножить на r. Вот получили мы такую подинтегральную функцию r квадрат. Дальше, чтобы вычислить такой тройной интеграл, мы разбиваем его на повторные, расставляя пределы интегрирования в каждом из интегралов. Чтобы расставить пределы интегрирования в первых двух интегралах, мы смотрим на проекцию, которую мы изобразили. Порядок интегрирования вы выбираете сами, но удобнее сначала, брать dφ dr или dr dφ, а в конце только dz. Сначала смотрим, как же у нас изменяется угол φ. То есть в какой угол влезет вот эта вот фигура, наша проекция. Угол 2φ, 2 значит, пределы этого интеграла от 0 до 2π. Следующий интеграл. Радиус-вектор – от центра до каждый из точек нашей проекции. Он изменяется от нуля до двух, так как это окружность радиуса 2. И, наконец, для того, чтобы расставить пределы интегрирования в третьем интеграле, нужно уже смотреть на нашу объемную фигуру. Снизу она ограничена плоскостью z равно 1, поэтому интеграл у нас имеет нижний предел 1. И сверху ограничена параболоидом. Вот его уравнение. Но x, y мы должны заменить, поэтому мы подставим вместо x r косинус, вместо y r синус. Преобразуем выражение, вынесем r квадрат, и у нас останется 2 плюс r квадрат. Вот такой предел мы сверху записываем. Этот тройной интеграл равен вот такому числу. Как он вычисляется, рассмотрим чуть ниже. Сначала мы вычисляем внутренний интеграл. Функции у нас нет, поэтому интеграл по z будет равен просто z. Подставляем верхний предел. Минус нижний предел. И получается следующее выражение. Его подставляем в следующий интеграл. Раскрываем скобки. Находим интеграл от каждого слагаемого по формуле интеграл от степенной функции. И подставляем сначала верхний предел, затем нижний. Получаем такой ответ. И, наконец, этот ответ подставляем в последний Внешний интеграл, который записан самым первым. Тут у нас только константа. Мы ее вынесем за предел интеграла. И сам интеграл равен φ. Подставляем пределы интегрирования. Получаем следующий ответ.